Друзья, я приветствую всех вас на канале Coin As. Сегодня я хочу вам показать несколько монет Европы, стоящих денег. Но прежде чем перейти к видео, прошу гостей нашего канала подписаться, поставить лайк. Итак, друзья, первая монета, это монета Италии. Как вы видите, монета 1979 года. Среди монет Италии существуют очень редкие дорогие монеты, которые стоят более 800-700 долларов. Данная монета стоит приблизительно 60-70 долларов. Друзья, запомните, чтобы продать монеты и цена монеты зависит во-первых от состояния монеты, а во-вторых от той страны, в которой вы проживаете, то есть вы живете. Самые дорогие монеты находятся в Америке, то есть самые большие цены на монеты в Америке и в Европе. Дальше у нас, друзья, монеты 1949 года Бельгии. 5 франков. Все эти монеты из моей коллекции, как знают мои подписчики, я как сам покупаю, продаю монеты, также приобретаю моих подписчиков и выставляю эти монеты на моем веб-сайте, если вы тоже хотите продавать или покупать монеты, вы можете зарегистрироваться на моем веб-сайте и продавать свои монеты, ссылка на мой веб-сайт находится под этим видео. Так, друзья, у нас дальше монета ГДР 1969 года 20 пеннингов. Эта монета тоже стоит денег. В данный момент эта монета стоит более 45-50 долларов. Дальше у нас монета 1995 года Испания, Хуан Карлос. 1998 года тоже редкая монета запомните друзья если вы хотите продавать монеты то цена вашей монеты зависит от состояния монеты не только от года выпуска монеты но и от состояния монеты насколько лучше состояние монеты настолько дороже ваша монета 1 евро как видите это бракованная монета, сейчас я не буду говорить о браке этой монеты, это долго. Монета Испании 2002 года, это тоже редкая монета, дорогая монета. Как я сказал, это бракованная монета и стоит денег. Дальше у нас тоже очень редкая, очень дорогая монета Германии. 10 фенингов. 1928 года эта монета тоже самая по себе является редкой и дорогой монетой и стоит немало денег в данный момент эта монета стоит минимум 120-130 долларов дальше у нас друзья монета Испании Франциско. Франциско Франко, 1953 год. Эта монета тоже сама по себе является редкой дорогой монетой. Друзья, я показываю эту коллекцию для тех моих подписчиков, которые хотят узнать цену своих монет. Если у вас тоже в коллекции есть одна из этих монет, знайте, что, вы, что у вас редкая монета, дорогая монета, если вы тоже хотите купить или продать монеты, вы можете перейти на мой веб-сайт, ссылка на мой веб-сайт есть под этим видео, можете легко зарегистрироваться на моем веб-сайте и начинать продавать свои монеты так друзья это опять стал 1957 года тоже франциско франко дальше у нас монета германии 10 венингов 1915 года эта монета древняя монета и в зависимости от состояния эта монета может иметь цену 150-200 долларов. Я называю для каждой монеты цену, друзья, чтобы если у вас тоже есть такая монета, вы приблизительно хотя бы знали, какова цена вашей монеты. Дальше у нас 20 центов. Как видите, монета в отличном состоянии. Еще одна монета Франции, друзья. Тоже редкая монета. Тоже дорогая монета. Монета 1 франк, 1957 года. Я посоветую тем, у кого есть такие монеты, кто собирает такие монеты, не торопиться продавать, так как цены на монеты резко увеличились, поднялись, поднялась цена монет старинных, дорогих, редких монет, и я думаю, что к концу года цена монет увеличится еще минимум в два раза, один франк 1969 года, тоже редкая монета, друзья, те подписчики и гости канала, кто хочет со мной связаться онлайн, может перейти по ссылкам на мои социальные сети ссылки на мои социальные есть социальные сети есть под этим видео также те кто хотят продавать монеты я повторяю могут перейти на мой веб-сайт зарегистрироваться там при помощи email адреса и телефонного номера и выставлять свои монеты на продажу и последняя монета которую я сейчас хочу вам показать это монета 1975 года 5 ПТАЛАС, тоже редкая монета, монета Испании, Хуан Карлос. Итак, друзья, я хочу с вами попрощаться на сегодня. Надеюсь, это видео вам понравилось, было информативным. Я благодарю всех вас за внимание, за то, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал, выставляйте свои монеты на моем веб-сайте, пишите мне на WhatsApp, я всем отвечаю. Итак, спасибо, друзья, до свидания.